Я предлагаю все-таки очень быстро, очень быстро, потому что есть люди, которые впервые на наших встречах назвать свое имя «Город» друг за другом, больше, больше ничего, чтобы на это потратили не более пяти минут, потому что впереди у нас большая и достаточно важная работа. Я Инна Моторная, я из Волгограда, проект Кешер. Девочки, давайте дальше. да. Юля, я буду показывать, чтобы все, да. Я Юлиер шоу, проект Кешер, Город Курск. Угу. Надя. Надя Веснапов. Город Вериск. Спасибо, Наташа. Я, я Наташа, присяжная Ульяновск. Спасибо, Наташа Присяжная. Ульяновск. Теперь Наташа из Волгограда. Готовы. Наташа Волгограда, соответственно. Наталья Бабаде, Бабаяна, отдел еврейское образование. Проект Кеша, спасибо. Ага, Люба. Люба Волгоград, команда Моторной. <с ris> спасибо. А, Галя Мечковская. Галина Мечковская, руководитель женской группы Тамбул. Спасибо, Марина. Марина Константинова, Одесса, руководитель программы «Женское здоровье». С удовольствием. Светлана Якименко с нами. Светлана Якименко, Москва. А, Елена. Два раза представляю. Я представляю девочки себя. Елена Шалыгина. Леночка. Елена Шалыгина, Волгоград, компьютерный центр УРТ Кешернет. Спасибо. Марина Флейс. Марина Флейс, Тверь. Спасибо. А, Ирен. Э, Елена Бурженская, Спасибо, Анечка Каменская. Всем добрый вечер, город Орел. Спасибо, Светочка Худадатова. Здравствуйте всем. Дагестан. Город Махачкала. Светлана Худодатова. Проект... Спасибо. спасибо, Светочка. Савельева Светочка. Светочка. Светочка. Светочка. Светочка. Светочка. Светочка. Светочка. Ну да. Всем добрый вечер. Город Астрахань. Помощник Александра Владимировна Калинина по проекту Кэшер. Спасибо. Спасибо. Вот так официально. Танечка Назарова. Татьяна Назарова. Город Моздок, Северная Осетия. Спасибо. Танечка Тамбов. Включай микрофон, включи. Микрофон, микрофон. Татьяна Стерликова. Тамбов. Спасибо. Фета. Светочка, Подубицкая. Да, город Волгоград, Подубицкая, Светлана. Спасибо. Леночка Кухтинова, за тебя... За, включай микрофон, микрофон включай, микрофон. Нажми внизу, слева у тебя есть... Да, да. Город Белгород, Кухтинова и Очень рады. Тоня, ты едешь или как? Или остановилась? Все, я уже класс остановилась, да, все этот. Я тоже из Махачкалы, Шубаева Софи, всех приятно очень видеть, да, Это наш доктор, да, Сонечка, рада видеть тебя. Лена Красильщик, пожалуйста. Лена Красильщик, город Кострома. Лена рада. А. Леночка, Леночка из двери, да, пожалуйста. Ой, почему ты не, не слышишь? Лена, микрофон включен, а не слышно. Юлечка, представь, пожалуйста. Елена представь. Забарская, город Тверь. Леночка, мы рады, что ты с нами. Лариса, Лариса, включи микрофон. Лариса Шилова, Липецк. Здравствуйте все. Здравствуйте, Лариточка. Анечка, Аня Трошина, микрофон включи, пожалуйста. Для а, здравствуйте, Волгоград, Трошкина Анна. Ага, спасибо, Анечка. А, так, мы кого еще? Ой, у нас а еще старый, девочки. Э, я, я нажала, я там нажала. У страничка есть еще, Я там? нажала, девочки, нажала. Саша, ты что, за рулем, что ли? Микрофон. Так, Саша, Карина, она за рулем, я боюсь, все понятно. Саша Калинина, Астрахань, мы не слышим тебя. Людочка Званская, ты можешь говорить или что ты можешь сделать? Людмила Никитина Слышь меня? Очень Слышь рады, Людочка, рады, да. А, вот Люда Занс, Званская из Кисловодска пытается подключиться, и у нас еще Лена и Ира. И, и Катя, Эстер, так, все, поехали дальше. Лина, это это Лена, это Лена Фильм, она, она не может писать. Понятно, понятно. Эстер, Еще ты говорить. Лена из Твери, у нее не работает микрофон, так что вопросы ей понятно. Хорошо. не задавать. Хорошо. Я Ответа не требую. Лена, я из Волгограда. Mm -hmm. Добрый вечер. Очень рады, очень рады Эстер, очень рады. Наташечка, Наташа Найгов, ты можешь говорить, что-то показывать, Наташа. Да, девочки, всем привет, я могу говорить, я с вами, Наталья Краснодар. Очень хорошо. И Ира, это у нас кто? Кто Ира? Ирина, да. Ирина, кто, девочки? Кто еще не здоровался, признайтесь, кто это Ирина? Ой, Людочка, привет, Люда. Люда, поприветствуй нас, скажи. У нас сейчас две Люды, Люда Званская и Люда Гусарова. Начнем со Званской. Все понятно. Люда, ты, ты, скажи слово, ты откуда? Скажи, я из Кисловодска. Oh Ирина, понятно, это... Да. Ирина это Ирина саврасова Гусарев. Хорошо, хорошо. И Люда Гусарова-Москва. Все, девочки, у нас особо нет времени, мы поняли, что у нас сегодня много, самые активы и самые классные наши женщины собрались. И цель сегодняшней встречи – проанализировать, что прошло за два месяца, где мы сегодня находимся, чем мы сегодня пришли и как мы помогли друг другу, как мы помогли себе и чем мы можем помочь нашим женщинам. Поэтому сейчас будет очень такая классная волшебная штучка. Вы сейчас все отсюда разойдетесь в малые группы. Кто-то уже расходился и не особо не удивишь, а кто-то не расходился, поэтому пойдете в свои малые группы, и вы должны будете в течение небольшого времени, а небольшое время, мы хотели бы вам дать 10 минут, может быть, и их уже не будет, каждая из вас должна поделиться такими ответами на такие вопросы. Первое. Лично начинать себя. Сейчас же жизнь у нас онлайн идет, да? Вот такая вот вебинарная какая-то и, и, и телефонная, ватсаповская. В каких лично вы онлайн мероприятиях принимали участие? Вопросы будут у вас в чате. Чат вместе с вами уйдет. Это первый вопрос. И второй вопрос... В каких онлайн-мероприятиях проекта Кешер вы принимали участие? Ну, у нас в основном вебинарная площадка. Вы понимаете, что это? Ну, в основном вебинары. И третий вопрос, который не обсуждая, но мы его спросим и будем очень рады и благодарны вам, если вы поделитесь про свои женские группы. Вы лидеры, вы руководители. И поэтому нам очень интересно, сколько человек... Может быть, не точно. Обучены работе, участию в программе, на вебинарных, вебинарных программах, программах Zoom, кроме вас, в вашей женской группы. Ну и если не обучены, то какая проблема? Ну расскажите, поделитесь, то, что мы хотим понять для того, чтобы помочь. Только лишь из-за этого это никакие не отчеты, абсолютно нет. Мы идем вместе с вами, идем вперед, и, и это точно. Поэтому сейчас Ну, я могу им. Нет, сейчас нет, Наташечка, э, э, сейчас уйдет, Девочки. Да, говорит, да, да. Юля, Юля. Э, девочки, девочки, сейчас у нас откроются сессионные зал. Подожди, залы. Юлечка, Юля, а я до не конца... У на появится надпись «Перейти в сессионный зал». Юля, я до конца не сказала «задание». Вы должны будете выбрать да, да, да. презентера, того человека, который на общий уже не круг, а на общий монитор скажет, что общего было, в основном, куда вы ходите обучаться, на какие вебинары, на какие мероприятия, какие вы формы онлайн учебы или посещения бы используется вот это очень важно а третий вопрос уже мы тогда будем вместе с вами обсуждать индивидуально хорошо Юля пожалуйста дальше извини Юля Юля сейчас вас разводят по классам у нас сейчас тридцать пять человек Давайте мы решим, штатные, наверное, а как мы, их вы штатные тогда заходите, не заходите, как, как мы решим, потому что у нас... Мы все, заходим, мы все заходим, у нас у всех свой опыт, Юля, Делина, хорошо, хорошо, хорошо, и штат проекта Кешер тоже работает с нами. Прощения, прошу прощения, у меня... Да, вы я ли? сейчас, да, да, да, да, я вернулась и сейчас открою сессионные залы. 11, а, наверное, да, 11 или 10? У нас 34 человека, мы можем сделать, может быть, давайте 8 7 сессионных Залов сессионных хорошо залов. будет, 7, 5 человек. 7, 8. а как, не, не, не Девочки, успеют я меня делаю, меняться, пожалуйста, обменяться, обменяться не успеют? Я делаю 8 сессионных залов, у нас хорошо, будет хорошо. Хорошо. У вас сейчас откроются, появится надпись «Перейти в сессионный зал», и вам нужно будет на него перейти. Вопросы я скопирую в чат, и они в чате у вас будут видны. Как это делать? Пожалуйста, можете переходить. Соглашаться, соглашаться с тем, что у вас Войти да. просто и все. Татьяна, вам нужно тоже согласиться и перейти в зал. Татьяна Назарова, если вы слышите меня, вам да, Татьяна тоже перешла в зал. Ирочка тоже перешла, и со мной осталась, наверное, Лена Фильмова. Девочки, кто не вошел в сессионные залы? Лена, Марина, нажимайте «Перейти», переходите в сессионный зал 5. Леночка, колбас, ты меня если... Да. Катюш, проблема. Почему-то меня выбило, и у меня пропала палка, я людей развела по залам, а палка исчезла. Давай, давай. Ага, спасибо. Давай. Спасибо, Катюнь. Угу. Спасибо, Кать, спасибо большое все незасто, не переживай вообще все чудные вещи творятся. Да, Светлана. <связывающие> э, э, это девушки из Новозыбкова. Я их перевела к ванзалу. <связывающие> Я думаю, что они на работе, и поэтому они слушают и не включают. Нет, Лена точно на работе. Колбас. Это Новозыбков. Онр семь это Новозыбков. Елена Колбас и Марина Бородко, они обе из Новозыбкова. Вы уже готовы? Сейчас я всем пишу, осталась как раз одна минута. И я закрываю залы. У вас выключен микрофон. А, Ирочка, я тебе говорила привет, говорю еще раз. А кто это у нас Конор 7А? Конор 7А – это Лена Колбас. А, это наши, да? Угу. Все наши, все наши. Вот нам. Ирочка Люд, Люда Зван... пусть... да, Людочка званская О. не слышит, и я включила свой телефон, она меня по телефону слушает. Да, и... слушает, а видеть мы ее будем, поэтому. Девочки, с возвращением вас всех. Ирочка, здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте, Ира. Здравствуйте. Я буду периодически выключать камеру, потому что я боюсь, что меня выбьет. Пока вы были в сессионных залах, у меня пропало управление, и вы могли остаться в сессионных залах. А у нас человек пропал, у нас была Лиза пятая, и она вдруг пропала куда-то. Вот, вот, бывает, такое взяло. Так найти бы человека, а да то вдруг она... О, Танечка появилась. Тань, привет, Герасимова из Уфы, да. А Танечка тоже была в сессионном зале. Хорошо. А вот как-то по времени временись, да. Да, у девочки сейчас раз... разберемся, девочки, сейчас разберемся. Девочки, да, просто все расслабились без семинаров, разучились работать в малых группах быстро. Вы знаете, подчистую мы тут, мы тут это, проводили такой э, э, таймер, ставили у нас на полтора часа, но мы очень боимся, что будет больше, поэтому предлагаем сейчас, вы запомнили номера своих залов, первый зал презентует, рассказывает, что же общего было, э, что, было в ответах на вопросы, а вопросы оглашаю. Кстати, Юля, у нас вопросы не нарисовались в чате почему-то. Ага. Это девочки запомнились, а так их, их почему-то не было. Да, да, Первое, вот какие? первый был вопрос, личный вопрос, какие лично вы онлайн-мероприятия посв... посещали. Второй вопрос, какие онлайн-мероприятия, имеется в виду вебинары, проекты Кешер посещали. Ну, к третьим вопросам мы потом вернемся. Сейчас пока на первые два вопроса. Презентация от первого зала, пожалуйста. Первый зал. Первый зал это мы Ина. Да, да это мы, пожалуйста. Представлять нашу команду маленькую буду я, город Астрахань Света. В общем, у нас мы так пообсуждали, и мы пришли к таким, значит, мнениям. В личных мероприятиях у нас участвовали, ну, не, не так говорить, половина на половину. Вот, а в основном все эти присутствовали на обучающих семинарах Кешера и партнерских организаций. При, причем я хочу заметить, что без разбору ходили на мероприятия проекта Кешер. Я пыталась чисто профессионально узнать, какое же направление было интересно. Ходили везде, и причем те, которые были, или Люда Никитина и Света. Эстрина, ходили на все. Вот званская Люда у меня в телефоне, потому что у нее нет возможности с нами разговаривать, но она нас слышит и по телефону рассказала, что у нее, да, вот она говорит, да-да, что у нее техническая возможность слабая, и она обещала наладить, все-таки она лидер группы, наладить свою связь, и впереди у нас не, неизвестно, сколько будет времени, она тоже будет посещать вебинары. Следующий зал номер два, девочки. Зал да. ой, Марина здесь нет, это Ильич. Да, пожалуйста. Я представляю, пожалуйста. у меня очень похоже на первую группу Леона да, да. Владимирович. Да, значит, у нас из нашей группы все посещали вебинары. У нас сейчас вебинар по да. и если Девочки, можно... выключите микрофоны, кто не говорит. Извини, Леонура. Да, значит, а также вебинары, семинары от Фиор. От, от фенки, значит, от, ну, скажем, от тоже, а также от сопутствующих наших еврейских организаций. Вот, значит, и работа в женских группах практически у всех есть. Пусть небольшая, там 8-10. Так, этого вопроса не было, так это потом будет. Давайте то, что первые а. два вопроса да. Личным и проекты Кешер. А то у нас семь залов. Ильяна ну, Урочка. Лично у меня, вот плюс ко всему, как бы я директор воскресной школы, и мы проводим каждое воскресенье онлайн-уроки, ведем с родителями и детьми. Проводим. Все. Спасибо большое. Спасибо. Третий зал. Третий. Девочки, я предлагаю делать это. И с общего делать еще общее. Если уже что-то сказано, скажите, пожалуйста, то, то, о чем не сказано. Какие направления, где участвовали лично, какие, может быть, приоритеты в проекте Кешер в силу ваших интересов. Расскажите, пожалуйста, третий зал кто у нас? Третий ну, зал. У нас, который... у нас ничего особо нового не обнаружилось. Кроме вот мероприятий проекта Кешер и, и же с ними, еще принимали участие в мероприятиях, которые проводятся в общинах. То есть Равин общины сам проводит вот такие вот, по-моему, ежедневные, да? По-моему, ежедневные беседы. Да, ежедневные Очень... уроки. Ежеднев... Просто... Ежедневные уроки, и там расписан каждый день. И по времени, и желающие могут посетить, и идет живое общение, и очень много информации, и недельные главы, и Понятно, рост, Анечка, да-да-да, мы просто не можем много уделять да, родину, да, понятно. Нет, понятно. Управление, да, вот. при всей а нашей любви. А то, что любви. лично, mm -hmm. да, хорошо. А то, что лично, вот, мы стали инициаторами, а похвастаться можно? Конечно стали инициаторами флешмоба э, э, наш вот украсить цветами э, свое жилище. Вот. Синагогу в этом году не получится, но кто чем может. И все дамочки, огромное вам спасибо, кто откликнулся, еще кто готов откликнуться. Вас очень приятно видеть, цветущих с цветами, такие яркие. Вот Спасибо, этом. Анечка. Спасибо. Рассказывайте нам в вашем флешмобе. Да, Для этого у нас есть чаты, которые очень активны. Спасибо. Следующий Спасибо. зал, четвертый, да? Четвертый. Девочки, я... четвертый зал, да. По-моему, это наш зал, да, Юль? Четвертый. Можно я от лица девочек? Девочек, вы не возражаете или кто-то хотите из вас? Светлана, Татьяна, Наташа. Нет, мы не <свеч> да. Ну вот девочки поделились, э, что у них связь прежде всего в группах, э, в чатах, в WhatsApp. Э, сложности есть некоторые для того, чтобы организовать э, общение онлайн через Zoom, поэтому пока общаются так, и в Моздоке даже... В группе WhatsApp обсуждаются какие-то темы, не просто так, как бы новости друг другу сообщить, но именно какие-то серьезные темы обсуждаются. Более того, они у нас нарушители карантина, они собирались на праздник 9 мая э, в общине, и они организовали поздравления ветеранов. Вот. Э, Наташа из Ульяновска, присяжная, она у нас э, как бы болела, и тут такое болезни одно, другое, третье, но сейчас она приходит в себя, и они пытаются организовать общение женщин своей группы, наладить вот тогда в режиме онлайн. Девочки, спасибо. ничего не забыла, вы можете добавить. Нет, нет. Все участвовали Девочки, активно все? в мероприятиях проекта Кешер, вебинарах крупных. Спасибо, спасибо большое, спасибо. Пятый зал. Пятый. Один, пятый, один, пятый, один, это, это мы, наверное. У нас зал какой-то, у нас особый зал. Во-первых, у нас было пять человек, но только трое говорили. Двое, по-моему, и не слышали ничего. А трое это, в общем, сотрудники проекта Кешер. Значит, мы посещали вебинары, все мы прошли, значит, этот самый первый по медиации, он был чуть ли не первый. У всех разные впечатления, очень интересно, второе говорили. Конечно, проект Кешер вместе на разных вебинарах были вебинар, спектакль был, который по, по детским историям. Addicted. Потом, значит, мы москвичи, значит, Светлана посещает курсы, то есть не курсы, а клуб, московский клуб раз в две недели. Вот у нас новый клуб организовался женский. Вот так. Зумом все владеем, все нормально, отлич, отличная программа. Ну, еще у нас были личные, еще общения онлайн, ну, вот просто вот, у меня, у меня курс «История кино», всем рекомендую, замечательно, «Кино за Спасибо, спасибо большое. есть 10 курсов. Здорово, спасибо, Людочка, теперь шестой зал, шестой, если это что-то новое, пожалуйста, прибавляйте, шестой зал, кто у нас? Эстер, Лариса Шилова, Марина Флейс и Светлана. Девочки. Так, ну кто будет говорить за шестой зал? Ну, я, я, я могу сказать за себя. У меня в приоритете изучение ТОРа. Мне это очень тебе нравится. А за, за группу, в которой ты работала? За, за группу, в которой я работала, ну, наверное, у каждого свои приоритеты, свои интересы. Пускай, ну, так, вот и за, и за группу... так вы же работали вместе, делились. Ну, у каждого свое. Мы говорили о том, то есть в нашей общине, сколько людей могут пользоваться платформой Zoom. Я сказала, что в нашей общине примерно, конечно, могу ошибаться. Я так думаю, человек восемь, наверное. Это третий вопрос. Светочка, не надо, любовь моя. Света, ты на заботе, да? На заводе, да, да, на заводе. Света на нефти заводе, поэтому мы тебя не будем сильно отвлекать, чтобы да, не было технологических да, каких-то да. девочки, кто еще с шестой, с шестой группы, кто хочет сказать ну, что-то новое. Мне, того, просто, мне просто звук выключили. Значит, ну в принципе, все, что хотели сказать, уже говорили. Вот работаем тоже в воскресной школе, а у нас еще работает подростковый клуб в Зуме. У нас идет проект кулинарный мидраж. В общем, подростковый молодежный клуб работает в этой программе. Спасибо. Спасибо. Вот И... Я добавлю. Девочки, да, да, пожалуйста, эстер, да, да. Мы делились тем, что на самом деле не всем удается легко, ну, ознакомиться с, самим с программой Zoom, вот, технически именно подключиться, либо нет возможности из-за этого, но ну, многие общины, как бы сейчас, многие не не входят вот в этот клуб что еще и где мы присутствуем но ну, мы действительно практически все вебинары к проекта Кешер практически мы все из нас присутствовали ну какие-то может быть но ну, большинство из них вот что с детьми мы присутствуем в всяких проектах ну и в том числе хабацкие проекты то есть, пока сейчас есть время, и мы активно знакомимся. Вот я, например, не очень хорошо была знакома с проектом Кешер, и только, ну, только начинающий, новичок в нем. И поэтому, вот, например, этот карантин, самоизоляция, да, да дала мне возможность побольше, получше познакомиться с ним. Вот, спасибо, вот спасибо, Эстер. Спасибо, что ты на себя взяла э, функцию обобщения своей группы. И седьмая группа у нас последняя, пожалуйста, девочки. Не последнюю, у нас восьмая есть. У нас восемь, да, извините. Угу, пожалуйста, Галя. Значит, у нас Белгород, Тамбов, Уфа. Галя, Там. тебя не слышно. Говори. Сейчас. Да, да, Сейчас слышно. Слышно? Да. Да. Значит, Белгород, Тамбов, Уфа. У Белгорода у нас все еще впереди. Там у нас Лена а, в единственном числе в зуме и участвует в интернет-работе Кэшера. Таня и Тамбовская группа принимают Кэша. Кроме этого, Тане, например, очень понравился вебинар «Польза, которую можно получить во время карантина», то есть чем интересным и полезным можно заняться дома. «Выпечка хал» – участница трех стран, «Онлайн пекли халы», что то уже важное и полезное, ну, и изучение иврита. Uh -huh. В Спасибо таком ре... В таком режиме. Спасибо. Девочки, еще кто-то хочет дополнить седьмая группа? Нет. Восьмая. Восьмая. И, Леночка происходит? Заславская, ты взяла до себя миссию, да. Слышно? слышно? Меня сейчас слышно? Слышно, да? Да, Леночка, да, да, да, слышно. Забарская только я. Значит, Мы обсудили у нас так, как два представителя из Кэшера было. И мы вдвоем только обсудили, что мы с Ирэн. Она сказала, что мессенджеры э, в основном пользуются мессенджерами, потому что техническая возможность не у всех позволяет, и если группа, но достаточно пожилые люди все-таки. И мы тоже с этим сталкивались. Но вот лично про своих скажу, что у нас есть хоть и пожилые, некоторые очень такие продвинутые. И вместе с, с Мариной Флейс участвовали. Наша задача была раздавать ссылки как, бы, как можно большему количеству людей, потому что не все могут, ну, пожелают или имеют техническую возможность, надо подготовиться. Кого-то заинтересовала именно вот воскресные встречи с Мариной, и там было немножко гибрида, тоже очень интересно. А некоторых, ну вот я начала с того, что вот у нас лично, у меня такой опыт был, помимо вот ортовских, ортовские тоже были семинары, мы смотрели, мегаталант это в основном такие, ну я бы сказала, подготовка учителей для более таких молодых, а для пожилых мы использовали вот на платформе Zoom у нас наши немецкие просто учителя делали цигун занятия. Очень хорошо они пользовались спросом, пока вот они были бесплатные. Месяц целый занимались цигун каждый день с Эмилией и с Еленой Вайцбах, которые вот, ну, тверские, но просто они начали, начали это осваивать, и вот бабушкам рассказывали все, и очень... Это Понятно, был. хорошо, Леночка. Еще восьмая группа кто-то хочет дополнить? Девочки. Скажешь да. о своих угу. Ирочка, надо включить микрофон. Извините. Я да. вот сейчас по поводу цыглов. Незадолго, вот, буквально за неделю до карантина, у нас была группа жилых женщин, с которыми я целую висенью занималась йогой. И они были подготовлены уже. И когда нас всех закрыли, и вот это все началось, они мне все звонили и докладывали, что у них все здорово получается, и что они очень оптимистично на жизнь, если как-то успели вот это, но уже потом вот так немножко занервилось. Вообще с этим, конечно, мне очень понравилась вот эта идея по суму занятия, Может быть, наверное, я тоже как-нибудь с этим буду разбираться. Спасибо. Спасибо, спасибо, Ирочка. Спасибо, девочки. Можно, я думаю, что у каждого за два месяца накопился большой опыт, но мы говорим о себе сейчас, и в основном мы говорили о себе, потому что очень тяжело говорить о тех, которые за нами. А Тяжело в том плане, я думаю, даже по себе, у меня тоже женская группа, а, тяжело входить в новую форму общения, именно форму онлайн. Я сейчас очень попрошу а, тех руководителей, лидеров а, группы, которые смогли уже обучить не только сами научиться работать в онлайн на платформе Zoom, но и обучить своих женщин, пожалуйста, поделитесь, сколько женщин, как у вас это получилось, какие у вас планы? Хочется это услышать, потому что мы не можем топтаться на месте. Нам надо идти. Мы это женщины проекта Кешер. Пожалуйста, я знаю, кто уже это сделал, и буду очень рада. Пожалуйста, Леонора. Такой момент хочу обратить внимание. Я э, с теми, у кого вот э, не получилось зайти сразу, я работала с людьми персонально отдельно. Вот э, выбирали время, садились, с одной стороны, телефон э, с, с WhatsApp, с другой стороны, компьютер. Сидели, и все у нас получилось. Сколько есть, обучила? Персональная, персональная работа. Ну, ну, это я имела в виду, вот у меня вот получилось же, что я с молодыми мамочками, ну, не, не молодыми мамочками, бабушками своих детей. То есть они у меня и в женскую группу входят, они у меня и родители моих детей, которые занимаются воскресной школой. Если вернуться в женскую группу проекта Кешер, вашего города, на сегодня ты сможешь, сколько человек ты можешь пригласить полноценно, которые смогут зайти в зум и провести с ними встречу группы? Ну, 10 человек, как -то. точно. Спасибо большое, спасибо, дорогая, спасибо. Кто еще хочет, девочки, пожалуйста, поделитесь. Пожалуйста, Галя. Мы провели уже в зуме мероприятие, посвященное Дню Победы. Для этого молодые у нас сами, самообучаемые оказались, те, кто помоложе, те, кто постарше, так же, как у Элеоноры, телефон. Возле одного уха компьютер свой перед глазами. Все получилось, и на седер на женский, который проводил проект «Скэшер», уже выходили многие наши женщины. Вот День Победы отмечен. И сейчас мы готовим, в, на платформе Zoom будем проводить швот в женской группе. Галя, сколько обучено? У вас же еще компьютерный центр есть, есть еще и Дина. Сколько да. Да, человек вы обучили? Дина, ты? Сколько Дина обучила, я не знаю. Ну, ну я знаю, что у, в тот день, у Дины тоже была такая цель, она обучала. Вот. У и, и, хорошо. Мы станем персонально девять человек. Хорошо, спасибо Получили. большое. Инна, спасибо той, вы мне да. разрешите представить один. Да, бюджет, конечно. Конечно. Сегодня нет, Кати Иванова из Матич, которую вы все знаете, сегодня к нам сюда не пришла по одной простой причине, потому что теперь еженедельно по средам. Они со своей женской группой, ну и с, э, с людьми из общины, кто, кому это интересно, проводят проект «Творческая среда». Вот они выбрали себе такой путь, они очень любят всевозможное художественное творчество. И теперь каждую среду э, с 6 до 8 у них проводятся всевозможные разнообразные мастер-классы в основном для женской группы. Понятно. Угу. Тоже в онлайн-встречи, онлайн, онлайн встречи, да. В зуме, Хорошо. в зуме, конечно. Да, да, да, в зуме. Спасибо большое. Девочки, кто еще, пожалуйста, поделитесь, кто еще. Хочется, чтобы было больше. Ну, давайте, Волгоград, Лена Шалыгина. Лена, здесь. Ну, я хочу сказать, что здесь, благодаря здесь. нашему компьютерному центру, да, Елена Шалыгина все абсолютно на себя взяла, и это было нелегко, потому что на самом деле и технические возможности у всех разные. До сих пор мы еще кувыркаемся головой, об стенку бьемся, что некоторые до сих пор никак не могут овладеть. Ну, наверное, техника не соответствующая. Сколько, Лена, мы обучили? Человек шесть, наверное, да? 6 шесть человек, да, шесть человек, которые уже входят и в общинные мероприятия, и в мероприятия, которые проводит проект Кешер. Но это без мамочек, плюс мамочки у нас... Да, у нас 13 детей, 14 ребенок, никак не войдет, голубки, плюс 13 мамочек. Ну, практически, если этих мамочек забрать, у нас около 20 человек получится. Только, только бы их собрать, да? Ну, месте, там да. чисто технические трудности, потому что если человек входит в зум, на платформу или в какое-то мероприятие с телефона, то воспользоваться WhatsApp для того, чтобы объяснить и показать, на какую кнопочку нужно нажать, уже такое возможно. Понятно. Нет. Спасибо большое. Девочки, кто-то еще хочет рассказать? Нет, хорошо, спасибо. Мы сейчас вот на примере, всего у нас поделилось, сколько, 3-4 группы о том, что кроме меня, лидера, любимой, которая научилась это сделать, и мы имеем возможность везде ходить и, и обучаться, и быть в курсе, за нами женщины, и, к сожалению, в основном-то эти женщины не привлечены э, к той активной э, жизни в карантине, в которой участвуем мы с вами. И, наверное, это наша ответственность, наверное, это то, с чем мы должны идти дальше. Э, прошло время начальной точки когда мы не понимали, как мы будем жить. Прошло время, когда мы адаптировались, и сегодня, наверное, надо менять жизнь, менять жизнь и идти с проекта Кешер, помогая себе помогая другим немножко по-другому. И поэтому я передаю слово Юльчка. Тебе. Да, я надеюсь, спасибо, Инна Михайловна. Спасибо, надеюсь, меня видно и слышно. Я не буду выпадать. Все хорошо. Отлично. Как вы все обратили внимание, встреча наша называется Круги лидерства. И у многих возник вопрос: что же это за круги, почему это круги и зачем они нужны? Давайте об этом поговорим. Когда мы говорим о кругах, очень часто возникает ассоциация, как круги на воде. Знаете, когда капля падает на воду, или мы пальчиком воду трогаем, начинают расходиться круги. То есть одно наше небольшое действие тиражирует его многократно и распространяет его по кругу в разные стороны на большую площадь. Когда началась пандемия коронавируса, возможно, многие из вас Видели диаграмму, которую вы сейчас видите на своих экранах. Это тоже диаграмма с кругами. Она не случайно сегодня здесь. Давайте на нее посмотрим. Это стадии, которые мы проходим во время вот таких кризисных ситуаций. А конкретно говоря об этой ситуации, в которой мы сейчас все находимся, это самоизоляция, кризис, вызванный пандемией коронавируса. Если мы проанализируем свои действия, то мы обратим внимание, что первые две недели мы все находились где-то в зоне страха, это первый круг. Мы, и вы это можете очень здорово отследить по своим социальным сетям, по своим чатам, в WhatsApp, в Viber, все мессенджеры. Во-первых, было страшно. Мы все звонили друг другу, говорили, что нам страшно, мы не знаем, как быть, мы боялись выйти, мы не знали, как покупать продукты, что нам покупать, что нам нужно запасти. Мы были в панике, я могу сказать о себе, я все время плакала, у меня была истерика, я знаю, что очень многих настроение скакало, наступила бессонница, мы жаловались, все время отправляли друг другу Мы смешные и не смешные о коронавирусе, мы читали абсолютно все новости, и все их друг другу пересылали, что надо пить воду с лимоном, стоять на ушах, и что нужно сделать, чтобы не заразиться. Это первая стадия, она уже прошла, и если вы отследите свои действия, вы поймете, что недели через две вы все от этого устали. И если в эти две недели мы говорили, что какие вебинары, зачем они нам нужны, то недели через две мы все пошли на вебинары. И мы сейчас все об этом сказали, что мы брали курсы, мы смотрели ходили практически на все, и то, что нам показалось, мы пытались поглощать, поглощать, поглощать, потому что нам стало необходимо получать информацию помимо этого страха. И надо сказать, что мы сейчас все еще находимся в этом круге, который называется «Зона обучения». Мы перестали слать друг другу смешные и не очень мемы, мы уже отсеиваем, новости, которые мы смотрим по телевизору, мы знаем, что читать и где читать, нам уже не так страшно, у нас наладился сон, у нас пропала паника, мы уже в курсе происходящего в большинстве своем, мы уже делаем какие-то послабления, нам уже не так страшно выйти в магазин, мы знаем, как надеть маску и какие нужны перчатки, и мы приходим на вебинары и помогаем этим себе. Но мы же в проекте Кешер, и вспоминая наши круги на воде, мы можем быть той самой каплей, которая создаст эти круги, которые пройдут, пойдут, пойдут, пойдут и э, хватит с собой большую поверхность. И мы сейчас находимся как раз на этой большой, на, э, границе этой большой зоны, зоны обучения. И хотелось бы уже сейчас, и мы уже в состоянии сделать это, сделать новый шаг и перейти в зону роста. Это не значит, что нам обязательно нужно покинуть эту зону обучения. Мы можем в ней находиться. Мы дальше будем говорить об этом, что может дать проект Кеша для того, чтобы вы оставались как на базе в этой зоне обучения. Но другой ногой мы можем сделать уже шаг в зону роста. Когда мы делаем что-то для окружающих нас, а конкретно для женщин из наших женских групп. Вот мы сегодня пришли на вебинар, у нас 35 человек, это очень здорово, 35 человек. Но давайте задумаемся, что если мы сможем обучить а, работе на вебинарных площадках 5 человек из своей женской группы, мы 35 умножим на 5, и как это будет здорово, и они тоже получат информацию. Иногда мы, ну, чаще всего мы в первую очередь думаем о себе, нам интересно, и мы приходим. Но вспомните ваши замечательные встречи в женских группах, когда вы собирались, встречались, общались, и как это было здорово. И эта ситуация, кризисная самоизоляция, это не повод. Уже сейчас мы это можем понять для того, чтобы замкнуться и остаться только на зоне обучения. Давайте будем делать вместе новый шаг и посмотрим, что это за зона. Мы думаем о других, понимаем, как нам Помочь другим людям и вы уже об этом говорили что вы обучаете уже начали обучать людей вы придумываете разные формы как их вовлечь в деятельность онлайн мы делимся своими навыками мы живем мы не фиксируемся на будущее мы не думаем что когда-нибудь когда закончится коронавирус через 4 месяца или 5 месяцев он закончится и мы выйдем и вот тогда встретимся нет мы живем здесь и сейчас мы не можем сказать, закончится ли он через сколько, и закончится ли через сколько месяцев. Может быть, начнется вторая волна. Давайте к ней подготовимся, не будем думать о том, что будет когда-то, а будем оставаться в моменте. Мы благодарны за то, что мы уже имеем, за то, что мы уже узнали и получили. У нас позитивный настрой, потому что мы получили очень много навыков очень много информации, которую мы можем использовать и для себя, и для других. И мы ищем способ, как адаптироваться к изменениям и, в общем сделать их нормальными для себя и жить полноценной, жизнью, насколько это в данной ситуации возможно. Спокойный, креативный. И если мы посмотрим на это, казалось бы, этот круг. И что? И что мы будем делать дальше? но На самом деле, я вам покрою секрет, это только часть диаграммы. И за зоны роста, если мы на нее перейдем, идет огромная зона, зона радости. От всего от этого мы будем получать э, удовольствие и драйв. Что нам для этого нужно? Нам для этого нужны ресурсы, которые тоже готов предоставить проект Кешер. Мы думаем, да, спасибо большое. А, вообще, мы, когда мы говорим о ресурсах, мы привыкли говорить, ой, да у нас собственных ресурсов, партнерских много, тех, тех, тех. Вообще, какие могут быть ресурсы в онлайне? Вот если только ты а, не дальше своего порога, заход, какие ресурсы могут быть? Да прежде всего ресурсы, IT-технологии, которые мы освоили с вами за эти неполные два месяца. Смотрите, как много мы лично научились и сколько впереди у нас предстоит. Нам надо обучить наших женщин. Мы уже умеем заходить на вебинарную площадку. Сегодня мы, смотрите, с вами ходили по залам. Это мы вас распределяли. Я думаю, что работая с нашими группами, с вашими группами, вы тоже захотите узнать, а как же это делается. Овладеть инструментом работы на вебинарной площадке. И мы вас этому научим. И это тоже большой ресурс, который готовы предоставить мы вам, как те люди, которые уже умеют это делать. Месяц назад мы этого тоже не умели делать. Мы пользуемся с вами ресурсами WhatsApp. Посмотрите, сейчас мы с Юлей сделали большие чаты. Я не знаю, надоедают они вам или нет, но иногда смотришь, когда вы переписываетесь, пишете смс в чатах и выставляете фотографии, еще что-то. Наверное, вам хорошо, ну по крайней мере, информацию оперативного от нас мы, вы получаете. И мы рады всем тем, чем вы делитесь. Это очень здорово. Очень большой, богатый ресурс. Ресурс, это возможность обучения. Это возможность обучения, опять же, на вебинарных платформах. Проект Кешер старается обучать. Сейчас вы презентовали различные формы обучения, которые выходили. Но впереди у проекта Кешер много планов, с которыми мы хотим поделиться в плане именно информационном плане. Все меняется. Еще на прошлой неделе мы узнали о том, что нашим мамочкам дают денежку. И денежка, ну, какая-никакая, 5-10 тысяч, это тоже неплохо. Как ее получить? Очень быстренько мы узнали через наших специалистов, через юристов. И эту информацию тоже вам дали быстренько в чатах и в электронной почте вы сразу об этом узнали. Мы планируем использовать ресурс экспертов профессионалов для того, чтобы быть полезными вам, и для того чтобы вы получали в это время все, что необходимо. Это может быть это и медики, это юристы, это психологи и так далее. И самое главное самый главный ресурс, который сейчас скорее всего, не использован, это наши группы, это наши женщины, это тот ресурс общения, который жил на протяжении 31 года, или сколько нам, 31-32 года проекту Кешер, это наши женщины, которые общались между собой. И сегодня получается, что наши женщины общаются только по телефону с нами иногда, а в основном-то мы... Мы не видим, не общаемся, и поэтому вот этот ресурс, это те, это шарик вокруг него, наши женщины, мы должны обязательно этот ресурс восполнить и сделать так, чтобы общение наше продолжилось, и это общение имеет определенную цель – помочь, помочь, это самое, наверное, Главное. Юлечка, давай дальше. Да, и... я хочу чуть-чуть. Да. да, пожалуйста, пожалуйста. Да, немножко я. резюмировать по этим значкам. Э, и Михайловна уже все рассказала, но э, про, просто итог. Если вы не умеете э, работать на платформе Zoom, вы готовы обучать и помогать вам обучать. Вам нужны связи, у нас есть огромная база, и э, в мессенджерах мы можем с этим помочь. Специалисты, и специалисты проекта «Тешер» тоже, если вы собираетесь провести группу, занятия женской группы в вашего города, или не обязательно вашего города, может быть несколько городов объединиться, специалисты проекта «Тешер» готовы прийти к вам на эти встречи, если раньше для этого нам нужно было приехать к вам в визит, то сейчас с этой ситуацией мы видим плюс, и мы можем прийти на встречу. У нас есть специалисты в различных областях, и дальше мы об этом скажем. И мы всегда остаемся с вами вместе. А, с поговорим а можно, об этом, да? Можно да, да. На, на... Пожалуйста, Света, да, да, пожалуйста, добавить. да. Спасибо. То, что сейчас Юля и Ина рассказывают, говорят, мне кажется, это сегодня тот очень важный момент, который очень хотелось бы, чтобы каждый из тех лидеров, из каждой из женщин, которые здесь находятся взял на вооружение, потому что вы можете не только, вот с того, что сказали, приглашить, <связать> пригласить специалистов, мы можем помочь проекта Кеша, дать какую-то информацию, но и в каждом городе у вас, я уверена, есть люди, которые обладают очень интересными навыками, научить, может быть, что-то вышивать, шить, печь, рассказать о чем-то, чем рисовать, то есть те вещи, которые ваши же женщины из ваших групп готовы будут поделиться. Как это организовать, то, что Юля сказала, мы можем научить в индивидуальном порядке, небольшими группами. И самое главное, я немножко тоже обращаюсь, что те 20-15 человек, которые придут к вам, к вам, на зум встречу вы изменяете потихонечку их жизнь от того отчаяния вот по этим кругам и это сегодня возможность такая есть мы сможем помочь сейчас расскажут не только э, содержательной части но если вам нужна платформа зум если вам нужны технические навыки если вам какая помощь нужна и поддержка проект Кесус сегодня готов помогать потому что Самое главное, для чего мы с вами есть, это чтобы поддерживать других, чтобы вот эти вот, как Юля рассказывала, вот эти круги теперь зависят от вас. Как каждый из вас были на наших семинарах, на наших онлайн-встречах, которые вели на Юля, другие наши, Дана Пулвер, другие наши профессионалы, теперь вы становитесь теми лидерами, теми людьми, которые поддерживаете других. И мы глубоко убеждены, что у каждого, кто здесь есть, такая потенциальная возможность есть. Дальше уже будет индивидуально рассказать. Юля, я отдаю и на кому микрофон. Смотрите, что дальше, с этой минуты начиная. Мы смотрим, я предлагаю одеть шляпу, условно говоря, человека, который готов и будет проводить встречи. Поэтому все, что будет сейчас говорить, исходите из того, а что я из этого, мне интересно, что я смогу сделать. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. И не отходя от ресурсов, пока мы еще вот к этому слайдику не перешли, мы предлагаем вам начать с самого маленького. Вы же тоже когда-то начинали, вы даже не представляете, что вы можете сидеть сейчас в зуме и работать. С самого маленького, обучить хотя бы одного, два человека. Конечно, если три человека у вас обучены в группе, вы, ну, неинтересно проводите встречу. А если город Махачкала и город Моздок, там два человека и там три человека, они объединятся и найдут общую тему, да если еще пригласят кого-то из специалистов, до да проекта Кеша, пригласите меня, Марину, Свету пригласите, да кого угодно, пригласите юриста со своего города, вы уже можете провести. Вот сейчас такой ресурс, как онлайн, он все эти тысячи километров аннулирует, нам это совершенно не мешает сейчас. А если три города, такие маленькие кустовые встречи уже можно делать. Света сейчас говорила о ручках, о творчестве. Такие мастер-классы. В одном городе есть такой человек творческий. Объявите вы такое, что мы предлагаем, и к вам придут женщины из других городов, которых вы обучите, ваши женщины, начать с малого. Вот такие а вот мы... формы. Да. А мы Дают. в качестве ресурса дадим вашим мастер-классам, вашим задумкам, пиар, и при этом мы тоже никуда не деваемся, то, что сказала Светлана, то, что вы сейчас становитесь э, в шапке э, ведущего этих встреч, не значит, что мы все исчезнем и перестанем здесь встречаться, нет, будем встречаться и подпитываться. Это всероссийские встречи, и часто мы хотим, чтобы встречи такие же были в городах и между городами. И то, что Света сейчас сказала о той помощи проекта Кешер по вебинарной площадке, это реальная помощь, потому что, имея бесплатные вебинарные площадки, эти площадки не имеют те ресурсы, Полноценные, когда можно ну, воспользоваться теми же залами, полноценно включить видеоролик и слышать звук. Проект Кешет готов взять на себя определенные расходы и предоставить вам возможность платных вебинарных площадок. ну По графику, конечно, если вы будете собираться, и это будет правильно и хорошо. И перед вами вот этот слайдик уже был на протяжении 50 минут, и мы уверены, что вы все уже знаете про проект Кешер, потому что работаете по направлениям и программам проекта Кешер, но для того, чтобы вы их немножечко возобновили, вот этот слайд мы сделали. Основа нашей организации – это еврейская организация, это еврейское образование. Мы также занимаемся на основе еврейского образования социальной поддержкой женщины которые входят а, такие программы, сейчас уже проекты, программы, как женское, еврейское лидерство, женское здоровье, а, финансово-экономическая грамотность, а, насилие в семье, мы не написали, но это вы знаете, что такие вещи есть, а, это межнациональное сотрудничество, мы даже отдельно выделяем, потому что она охватывает в общем-то, всю социальную планку, о которой мы говорим, и, конечно, как любая организация, которая хочет иметь будущее на много лет. Мы работаем с молодежью. Это молодежное направление, это Ладор-Вадор, сила поколений. Это проект «Кешер» сегодня. И говоря о том, что ждет нас завтра, это следующая зона, из которой, из зоны комфорта учебы, в которой мы уже нам хорошо, мы переходим дальше. Мы хотим напомнить, по каким направлениям и в каких форматах вы можете работать со своими женскими группами на онлайн-площадках. И мы с благодарностью сегодня представляем вас два координатора проекта, про программ. Это Наташа Бабаян. Можно уже, да? Дальше, да. Наташа Бабаян, это координатор программы Еврейское образование, отдела Еврейское образование. Она познакомит э, с работой проекта Кешер и с предложениями э, на май месяц, до конца этого месяца, расскажет об очень интересном мероприятии, на котором мы ждем вас и ваших женщин. Наташа, пожалуйста. А, меня слышно? Да, да отлично. Хорошо. Итак, еврейское образование. В проекте Кешер это один из круглых камней, да, потому что на еврейском образовании, на законах, вот которые, которые которым мы существуем, законах Торы, существует и наша организация. И сейчас действительно нужны изменения, изменения в нас самих. И вообще мероприятия по еврейскому образованию, они проходят по нескольким уровням. Мы выделили здесь три основных, три базовых. Первый уровень — это глобальные празднования. Это женщины, которые проводят празднования и участвуют в празднованиях в разных странах, в различных. Да? Это, как правило, образовательные встречи. Там есть внутри смысл, интересный контент, какие-то интересные вещи, которые мы достаем из любого празднования, показываем роль женщины. Второй уровень — это еврейское образование как блок, который вот входит в кешер вместе. Это примерно то, что происходит сейчас. На многих вебинарах, на которых вы участвовали, были блоки еврейского образования, которые были привязаны к теме вебинара, поскольку мы же знаем, что в еврейском образовании в Торе можно найти ответы на любые вопросы, и все связано. И третий уровень, это вот как раз мероприятие еврейского образования только по России. Это для вебины, для мам-дочек, например. То есть Каждый из нас и каждый из вас может найти себя в этих уровнях, то есть свое место. И вообще наша глобальная такая большая цель – это дать возможность женщинам получить и знания, и навыки. Мы даем инструменты, да, которыми потом можно будет работать со своими группами. И не только с группами, но и с членами своих семей. Потому что если говорить про бейт-бину, мы говорим про то, что еврейство, оно должно быть сейчас и не только в вообще. Оно должно приходить в дома, возвращаться в дома. И мы обучаем, и потом мы с вами, скажем так, выстраиваем систему супервизорства, и вы уже дальше можете эти знания проецировать на ваших близких. Это община и женские группы, это ваши члены ваших семей. В общем-то, Тора говорит о чем? Тора говорит, что это мир, это мир делания, да? Это мир делания, мир действий. И не будем с вами жмотничать и полученные знания хранить в себе, потому что на самом деле очень много женщин, очень много людей, которые хотели бы тоже через вас получить эти знания. Призываю вас всегда писать, звонить. Я очень рада видеть знакомые лица, с которыми на связи. Призываю писать, звонить, приглашать. На любую встречу, любого формата. Будь то уставая встреча из нескольких городов, или будь то встреча женского клуба, на котором будет 20 человек 5 человек это не так важно нужно нести то что мы получили дальше это просто необходимо сейчас расширять эти круги эти капли это то что проходит по воде и конечно для вас у нас есть такой небольшой анонс этот анонс только на май летом конечно же за три летних месяца будут встречи подробнее мы вам напишем в мессенджерах. Но на мае у нас очень интересная программа. Посмотрите, пожалуйста, на слайд, пожалуйста, Ой. назад. Ага, спасибо. Первая встреча, она пройдет у нас 25 мая. Она будет вечерняя, она будет обучающая. Встреча «Долгая дорога» к Тори, да? Это где мы сейчас, что мы делаем, как мы можем приблизиться даже в этих обстоятельствах к Тори. Будет интересно. А 27 мая вечером состоится совершенно уникальное мероприятие. Уникальное международное шивот. Мы знаем, что торы переданы от проекта Кеша в города, и они сейчас, конечно, к сожалению, стоят воронкой дыша, потому что их ну, не достают. И большой вопрос, будет ли в шивот в общинах, скорее всего, нет, и «Ура! Не надо сейчас». Но вот этот международный живот он объединит совершенно все страны проекта Кеша. Это будет совершенно уникальное мероприятие, потому что радость Торы, она не должна уходить из-за того, что у нас коронавирус или что-то там, у нас всегда что-то, честно говоря, да? Это, ну, пускай не играет никакой роли. 27 мая приглашаем присоединиться, видимо, знакомые лица, и будут новые женщины, и будет Украина и Беларусь. И Америка, конечно же, будет Америка, наши подруги, и Россия будет. И это 27-го, большое глобальное мероприятие, а уже 28-го для вас, собственно говоря, будет вещать в прямом эфире э, Равин Ольга Ванштейн, многие из вас. Я вижу, что многие из вас, я встречалась с вами на вебинарах Ольги, вы знаете, какой-то харизматичный, интересный человек, просто прям не прийти, это потерять многое. Поэтому приглашаем. Тема, вот здесь тоже на слайде можете увидеть, да? это древние церемонии во времена свитка Рут. Ольга, она прекрасно рассказывает и дает информацию о том, как женщина, какую роль она сыграла в Торе, в каждой истории, да? Вот на этом вебинаре мы поговорим о свитке Рут и вообще о фигуре Рут, о ее действиях и к чему это привело. В любом случае, все, что вы получите сегодня — и вот даже анонс этих мероприятий распространите дальше, да? это тот случай, когда через себя нужно уже дальше пускать эти круги. Всегда на связи, рада вас видеть. Обратите внимание в вот этот анонс мероприятий, где каждый может найти себя. 25 мая к нам э, придет э, религиозная рабонит э, хабадская община Хани Гришина, и мы очень ждем на эту встречу мам, которые участвует в проекте мамы дочки и участниц проекта Бина. вы как руководители групп все знаете кто у вас участвует в проекте бейдбина всех остальных кто захочет тоже обязательно 27 мая наташа открой нам секрет, что будет особенного на глобальном шоуте будет сохранена интрига но вообще в принципе одной из наших главных задач было почувствовать энергию друг друга, энергетику друг друга. И не только поговорить о смысле этого праздника, да? а именно собраться с из многих стран, потому что, что вот это общий праздник. Но будут еще и сюрпризы. Конечно. Вас ждут огромные сюрпризы, такого в проекте Кешер вы еще точно не видели, поэтому вы обязательно должны там быть. И, вы... и чтобы один из сюрпризов будут лучшие «Дюйс educators. Ну и образователи со всего мира, которые придут, чтобы встретиться с И планы не порти интригу до конца. Ну, я сказала да. лучшие, самые лучшие. Такого вы еще не видели. Если вы были на онлайн-седре э, на пессах, то вы знаете, как это круто, когда нас много, больше двух сотен. И поверьте, это будет еще круче. Должно. Тогда повышаем план. И 28 мая, те, кого интересует реформистское движение, вы видите, что Оля Вайнштейн – реформистский раввин, вы тоже найдете себя. Мы подумали... обратите внимание на время, 22.30. Ведь это ночь, когда ночью изучаются еврейские источники. Так что вот мы тоже приглашаем. И я хочу еще один секрет сказать. Девочки, если вы у себя в городе захотите провести мероприятие, встречу необычную, онлайн по еврейскому образованию, есть возможность попросить очень Наташу Бабаян или Ирину Склянкину, ну вот Наташа здесь с нами, и сказать, Наташа, мы очень хотим, чтобы ты пришла к нам, и чтобы нам было классно. И я уверена, что Наталья никогда не откажет, и, поверьте, не конечно. уменьшится, вот. А интересно будет. Да, Света, я вот, девочки, сейчас сижу и думаю. Посмотрите, мы проанонсировали сейчас э, Равина, Олю Вайнштейн, реформистского, Рабонит, ортодоксальную. Посмотрите, как это классно, когда проект Кешер работает со всеми, понимает всех. Женщины проекта Кешер имеют возможность выбора. И это воспринимается абсолютно нормально и абсолютно хорошо. И если позволите, я хочу... Сказать о том, что пока приходили наши женщины, пришли и наши штатные работники. Сегодня на нашем семинаре присутствует практически весь штат проекта «Кешер России» потому что я точно знаю, что есть Лена Фельдма, которая не может показаться, у нее там что-то с видео, и Расклянки с улицы тоже к нам прибежала, Лена Красильчик откуда-то убежала тоже вместе с нами, ну, Наташа Бабаян, все остальные, мы тут даже Люда Гусарова здесь с нами, и я с удовольствием передаю слово координатору программы «Женское здоровье» Марине Константиновой. Марина? Дорогие друзья, Действительно, мы говорим сегодня о том непростом времени, когда мы можем не только выходить сами лично из вот этой сложной ситуации, но и быть флагманами для того, чтобы помочь выйти из этой ситуации нашим близким и не только близким семьям, но и тем, в ответе за которые мы, потому что действительно наши группы — это что создавалось годами, создавалось десятилетиями. Поэтому ответственность за наших близких лежит на нас. Наши группы — это наши близкие. И а, программа «Женское здоровье» — наверное, сейчас это одно из а, таких вот важных направлений, которые интересуют практически каждого. А, поэтому, исходя из того, что мы а, можем и уже делаем, Исходя из того, что мы хотели бы, чтобы делали, я хочу сказать, вот какие формы работы по направлению женское здоровье мы будем продолжать вот в эти ближайшие месяцы. Прежде всего, вы уже многие из нас были на таких вебинарах с приглашенными специалистами. Это специалисты разного уровня, и приглашаем мы их исключительно по запросу от вас. Вот были вебинары у нас со специалистом-психологом, и мы вместе с ним пытались вот пройти через серию вебинаров Вот осознание, это вот тот первый круг, о котором мы говорили, осознание того, что с нами происходит. И есть ряд специалистов, которые мы готовы пригласить для для наших вебинаров, не только такого вот международного uh -huh. уровня, о которых знают уже все, но и те наши а, обученные нами, специалисты-профессионалы, которые есть у нас в городах. Поэтому вот такие вебинары со специалистами, они у нас, несомненно, будут. нас а, а мы очень хотим, чтобы проходили онлайн-встречи групп в городах, вот о чем сегодня мы говорим с вами уже много-много раз. Мы хотим, чтобы вы собирались за городах с небольшими группами, 3, 4, 5, 7 человек, с разными техническими возможностями, для того, чтобы мы с вами не просто говорили абстрактно о том, что происходит вообще глобально в стране или во всем мире, говорили о том, что в вашем городе. Происходит и в плане здоровья, и в плане э, каких-то оказаний медицинских услуг. Те проблемные точки, которые есть для того, чтобы мы разрешали. Но, вот как уже говорили девочки, наверное, интересно попробовать еще и форму кустовых встреч. Встреч городов из разных регионов или близких городов по регионам. Если мы соберемся и четыре человека из двух-трех городов, и вот нас будет уже 10-12 человек, поговорить о каких-то региональных проблемах, проблемах южного региона, проблемах центрального региона, или, наоборот, каких-то инновациях, которые у нас уже есть и были. Вот а, у нас будет вебинар, я о нем позже скажу, когда мы будем тиражировать уже имеющийся опыт реализации программ в одном из городов. И а, вот те вебинары кэша вместе, вот один из вебинаров, на котором мы присутствуем, говорим о блоках там. Вот Наташа говорила о блоке еврейского образования, и в части этих вебинаров будет, как и было, это продолжаться блок женского здоровья. То есть какая-то интересная информация через призму еврейского образования или какая-то там тема, которая становится острой и актуальной на сегодняшний момент, она будет освещаться вот в этом разделе наших вебинаров Кэшер вместе. И сейчас я хотела бы еще раз поговорить о темах которые мы будем освещать на наших встречах. А, казалось бы, это было совсем недавно, а прошло уже два месяца, когда мы с вами встречались на форуме, на форуме еврейских активистов. И а, у нас, помните, вот кто там был, здесь многие есть из тех, кто там был, был вопрос, какие же темы вас интересны. И я думаю, что э, те темы мы даже не предполагали, да, что вот произойдет и как, какие изменения с каждым из нас произойдут. Но темы, которые тогда были заявлены, я вот все время перебираю вот эти листочки, они актуальны и сейчас. Может быть, немножечко изменился ракурс этой темы. Но тогда очень многие говорили о том, что очень интересны проблемы питания и встречи с нутрициологом. Э, честно говоря, такое вот направление, на которое раньше мы меньше уделяли внимания. А вот те вызовы, которые сейчас у нас есть, они нас повернули к э, нашему телу, к тому, как сохранить свое здоровье, как сохранить свое внешнее здоровье, свое внутреннее здоровье. Поэтому вот какие-то вещи, направленные на физическую активность в изолированных каких-то условиях, косметология, соблюдение каких-то норм поддержания нашей красоты лица, волос и так далее. Казалось бы, такие вот вещи практические, э, но они затрагивают очень важную сферу, в сферу психологического здоровья, которая очень тесно взаимодействует с физическим здоровьем. Очень много сейчас вызовов, когда я разговариваю с нашими женщинами в городах, которые вот этот вот карантинный ограниченный режим дает нам. Есть люди, у которых были запланированы осмотры гинекологические, и они не знают, можно ли сейчас проходить такие осмотры. Люди, у которых... В семьях есть беременные девушки и женщины, которые не знают, можно ли посещать консультации в прежнем режиме или стоит поберечься. Люди с онкологическими проблемами, у которых отложены какие-то плановые процедуры, и они тоже находятся в состоянии волнения. То есть вот эти темы, они вот здесь у меня обозначены на слайде, но нам очень хотелось бы услышать от вас сейчас… И вот, может быть, в ближайшие несколько дней, какие из тем были бы вам интересны в связи с сегодняшними ситуациями. Мы никогда не думали, что так востребованы будут психологи или врачи-инфекционисты. Но это вот сейчас выходит на поверхность. И очень важно а, вот этот вот баланс экстренной и плановой медицинской помощи, плановой безопасности нашей, которая сейчас перед нами стоит. Поэтому вот эти а, встречи со специалистами, а у нас есть ресурс этих специалистов, мы будем проводить. Они будут у нас идти в рамках «Секреты здоровья» в новых реалиях и приглашать мы будем туда э, наших активистов, специалистов и наших партнеров. И вот одна из таких встреч будет 28 мая. Это будет встреча с нутрициологом. Но это будет только часть этой встречи, потому что, вот вы видите, я здесь выделила еще, как сделать наши встречи по э, вопросам женского здоровья интересными и актуальными для обучения. Мне очень важно, чтобы мы могли стать вот теми мотивирующим фактором, чтобы наши женщины, вот как вспомните эти круги, о которых говорила Юля, вот из стадии обучения мы пошли к этой стадии роста. И поэтому вот одна из частей вот этой встречи 28 будет посвящена именно методике проведения таких встреч. И как уже говорили девочки, как говорю я, каждый из нас готов быть вашим ресурсом. Мы готовы приходить с вами на встречу совершенно небольшим количеством людей в ваших городах и отвечать на те ваши запросы приглашением специалистов. Опять же, у нас сейчас есть возможность специалистов из разных регионов, которые могут вам помочь в этих встречах. Поэтому моя задача сейчас вам еще раз сказать, что мы ваш ресурс, у нас есть видение, как идти с вами дальше по программе здоровья. И мы ждем от вас этих тем, приглашений, помочь вам организовать эти встречи. Спасибо. Спасибо, Марина. Дорогу осилит идущий, да, как говорили древние римляне. Надо только захотеть и понять, что от нас зависит очень-очень многое, что мы ответственны не только за себя. Спасибо большое. Мы пригласили сегодня только два, два, два представителя двух программных двух программ проекта Кеша, и на самом деле сейчас в разработке для вас готовятся новые проекты, которые вам помогут и по финансовой грамотности, и по психологической давай, поддержке. Давай... Да, да, Света, Света. Как это? Я могу рассказать. Ну, здесь у нас еще, кстати, с нами Елена Красильщик, которая специалист по лидерскому тренингу, и если вы вам интересно с вашими женщинами встретиться по вопросу формирования и укрепления лидерских навыков. Формиров... Любые вопросы, связанные с тем, как стать сильнее, я думаю, что Лена никогда не откажется и тоже придет. Я хочу э, даже не анонсировать, а поделиться нашими ближайшими планами. Э, Во-первых, наши кортки центры имени Мары швар сейчас в процессе запуска новой, ново направление не только в тех нескольких городах, где э, находятся эти центры, но используя платформу Zoom и используя вообще интернет-ресурсы для любого человека, для любой женщины из ваших городов, мы готовы оказать наши специалисты, мы это так хорошо сказано, наши специалисты готовы оказать э, консультационную, помощь и поддержку, как работать с онлайн, как настроить онлайн-банкинг, как получить поддержку в там онлайн-службах. Конечно, они не смогут вам починить сломанный компьютер, но будут буквально через несколько дней будут выложены проблемы, вопросы, проблемы, которые могут быть полезны. Так что я уверена, что у вас есть контакты ваших женщин в городах, и вы сможете стать для них проводниками вот этой инициативе. Вот. Второе очень такое важное направление, над которым мы сейчас работаем, связано с укреплением социально-экономического статуса женщины. Вот. Это основы экономической стабильности. И здесь у нас будут экономические или так социально-экономические четверги. Это, смотрите, кроме вас, об этом еще никто не знает. Это просто наша даже идея. И ее мы даже еще никому не говорили, она находится в стадии разработки, поэтому очень интересно, когда мы тут закончим все рассказывать, услышать ваши какие мнения, где будут системно каждый четверг давать определенную информацию, начиная от, о том, как работать онлайн, как можно пользоваться ли кредитными картами, как решать вопросы, связанные с с сегодняшними социальными выплатами, с увольнениями и так далее, и так далее. Мы будем приглашать, может быть, кого-то даже из ваших активистов, специалистов, наших волонтеров по разным, юристов и так далее будут собираться вопросы. То есть мы хотим, чтобы вот эта наша Академия экономической стабильности помогла многим-многим женщинам. Вот. Какие-то мысли, какие-то вопросы и так далее. То есть в плане не только еврейского образования, в плане здоровья, в плане какой-то поддержки женщин, мы хотим стать уже на сегодня вот в этих кругах реальной поддержкой наших женщин. Но не, извините, не нас с вами, не тех людей, которые здесь на этом экране, а тех людей, которыми в которых поддержкой станете вы. Вот я думаю, у вас в голове сегодня есть имена и, наверное, лица тех женщин, с которыми вы общаетесь. Вот для них вы должны стать проводниками тех э, информационных потоков, той надежды, того вдохновения, той уверенности в завтрашнем дне, которые вот для нас с вами, для вас стали за эти вот месяцы, и на июля и другие там может быть и другие люди других еврейских так что мы глубоко уверены для этого мы собрались вместе мы все готовы поддержать но проводниками теми людьми теми людьми которые помогут достучаться, дойти зум whatsapp любые формы общения человек не должен быть одиноким не должен остаться один со своей вот сегодняшними мыслями, ночными переживаниями и так далее. Для этого и есть Кеша. Вот, я закончила. Спасибо. И, наверное... У нас уже мы ну, по времени, как там Инна. Да, да, мы уже подходим к концу. Да, хочется вы... людей, хочется послушать. не то... вот, может, Да, какие потому мысли? что мы очень много вещали. Да, сегодня мы, мы очень много, полтора часа вещали и пытались достучаться до вас, чтобы вы потом достучались до своих женщин. Пожалуйста, теперь слушаем вас. Обратная связь. Достучались ли мы до вас? Какие у вас мысли? Темы мы ждем от вас в ватсапе, мы понимаем, что сейчас сложно эти темы обозначить, но обязательно от каждого из вас приставать с Юлей будем, потому что нам Я... нам, нам надо понимать. И... Да. Давай давай так, давайте мы немножко, девочки, хоть одно-два предложения, какие вы сейчас мысли. Угу. Вы микрофоны включите себе. Пожалуйста, кто начинает самый смелый? Каждый хоть по одному слову предложил. Достучаться вы, конечно, достучались. Я хочу сказать, что я восхищаюсь с вами, восхищалась, буду восхищаться, потому что ваши предложения, они очень своевременные. И, честно говоря, я молчала по поводу участия, по поводу обучения, потому что, ну, никого пока еще не обучила работе с ЗОМ, и сама могу сказать, что я ну, не считаю себя большим специалистом и очень рада буду, если вы, меня, вы мне поможете помочь другим, помогать другим. Но могу сказать, что я достаточно активно приглашала своих женщин, и некоторые женщины участвовали в наших вебинарах, то есть женщины из нашей группы они были и я очень рада потому что они были и надеюсь что они будут у меня есть вопрос к Марине Константиновой можно ли на встречу 28 числа приглашать уже женщин из группы из региональной из нашей Анечка, Отвечаю сразу конечно можно потому что кроме той информации, которая будет на этой встрече, вот такой вот важной, потребительской, я вот так назову это слово, это будет еще и использование опыта проведения в Оренбурге проекта в одном взятом городе, и мы хотим этот проект тиражировать. То есть наши активисты пригласили на месте у себя эксперта, провели очень интересный проект в конце 2019 года, и вот этот опыт мы хотим сейчас использовать в режиме онлайн, чтобы в каждом городе возможности, мы нашли вот ту интересную нишу и тему, поработали на местах уже. Поэтому с удовольствием рада видеть вас для этого. И потом мы договоримся уже об индивидуальном обучении с городами, которые захотят поработать по этому проекту. Кстати, отдельное спасибо за нутрициолога, потому что на, крайнем нашей, на крайней нашей встрече идея нутрициолога в частности мне принадлежала. Я знаю, Танечка, я это помню. Я все время перебираю эти яблочки темы. Спасибо, девочки. Пожалуйста, девочки. А можно сказать, огромное... Подушное. Да, город Орел, Каменская, Анна. Огромное спасибо проекту Кэшер за возможность, которую вы готовы предоставить, пользоваться площадкой Zoom. Потому что есть уже идеи, есть планы, и сегодня будет э, пробный такой вот момент. Это будет интервью одной рыбонит с другой нашей одной рыбонит. Э, а Виталий Шпендик, Срабанит Самары, Елена... Строганова. Строганова. Строганова. Да, Строганова. Строганова, вот. И это будет ряд, как бы, таких интервью, это будет э, лица э, одной еврейской организации, но я думаю, что это можно расширить, углубить э, и что-то другой формат придумать. И я думаю, что мы воспользуемся возможностью которые вы нам даете. Огромное спасибо за идеи, масса идей, и вот эта между... международная тема тоже очень интересная, и уже тоже есть идеи, поэтому спасибо за вот такой вот заряд. Аня, на что бы было бы увидеть вот этот ваш проект? Честно говорю, многим женщинам из наших было бы приятно это увидеть интересно. Кстати, вот сегодня Хорошо. можно было... Ну, как бы, сегодня можно, я, если... Э, Конечно, Аня, я, я думаю, что знала. Аня сбросит нам да. ссылку, и вы все сможем, смотрите, мы всегда говорим, что проект Кешер, организация, не относится ни к какому определенному течению иудаизма. Уже Инна сказала об этом, как здорово, что мы здесь все разные, мы все все течения и структуры еврейских организаций нашей страны. Это классно. Спасибо, девочки. У вас есть региональный предстоит, через них, да, тоже обменяйтесь, с вами проекты, точки соприкосновения. Девочки, кто еще хочет, пожалуйста, по слову, можно два. Девочки, хочется, чтобы мы вещали, да, не просто так, хочется результаты и... Пожалуйста, Светочка, ты говоришь, только включи микрофон, Света. Микрофон включи, пожалуйста. Сейчас я включу, включу микрофон. Угу. Света, ну, Кудадатова, Махачкала. А, У нас, конечно. Очень сложно, вот пока я сама же в этой программе Zoom еще мало работаем, но мы проводим онлайн или там встречи уже со своими ну, работодателями, и как бы это я для меня, и то я прошу помощи всегда со стороны как бы здесь подключиться, то мужа, то я. и потому что сама еще в этом новичок. А девочки и женщины в моей группе, у них у всех есть компьютеры, такие телефоны как бы, ну, более молодые, наверное, возможно, я бы хотела еще вот спросить, проводились когда вебинары, вот такие встречи, а, и, которые девочки в новой вшедшую нашу группу вот за последнее время, они пытались, я им скинула эту ссылку вашу, но они пытались, говорит, мы туда соединиться, их как бы отбрасывалось. Это им нельзя, кто не знакомый, или как-то им надо можно. было сказать, надо общить, что я отсветы, куда датовый как бы... Я говорю, Конечно, надо было сразу сообщать. Да. да, ну и вот у них как бы получилось, говорит, нас откинули. Девочки, я... вы скажите, вы просто вы тут же сообщаете, вам Конечно, технически да. окажут помощь. Это было просто их неумение, они какую-то допустили ошибку. Ну, да, может, вот в этом проблема. Может быть, проб... быть какой-то вот сейчас да. будет, если вот эти будут вебинары, также я их подключу, чтобы у них было хотя бы... у них вот будет они... ссылка, и они да. смогут найти. И главное, чтобы был запрос на обучение. Если они готовы, мы их обучим. Хорошо, спасибо. Делать, да. Я тогда узнаю, у кого какие есть возможности, спасибо. для обучения вот это зумом, и это. тогда уже как бы более у кого это есть, мы их будем соединять. Спасибо. У тебя сегодня твоя Соня Назарова тоже с нами, Шабаева. Это вижу, да. вижу. Да. Да. Девочки, мы пожалуйста. Мы обговорим позже, как это нам все Хорошо. сделать. Хорошо. Для начала давайте. Пожалуйста, девочки, кто еще хочет, Можно кто, пожалуйста, есть? нужно, да, Лена, пожалуйста. Да, Лена, скажите, пожалуйста, имел, я да? тоже не умею э, пользоваться Zoom, я вот мне присылают ссылки, я нажимаю кнопочку и все, я бы хотела тоже обучиться, а потом бы предложить своим. Значит, мы давайте договариваться сразу. У нас есть вот WhatsApp группы. Пишите заявку, меня надо обучить, меня, меня, меня. Или, допустим, Белгород, меня плюс еще три человека. Ну, это я, я к примеру, да. И мы уже тогда все сделаем базу и назначим, когда у нас будет встреча. Место понятно. Встречи, понятно, у, у нас да. же для этого есть Орт оркос, У нас есть, да, и в том Мы числе Елена, скажем, да, сын, Елена Шалыгина, которая может вас обучить, которая преподаватели э, компьютерного центра. Здорово. Еще, пожалуйста, еще предложение, девочки. Мариночка, почему-то вас не слышно. Вы говорите, а вас не слышно. Я бы тоже хотела сказать, прям буквально минутку, можно? Да, Света, да, да, Света. Да, мне, я, я вот что касается тем, я, я уже как-то писала, вот, Инна Михайловна, мне бы интересно было встретиться, знаете, вот, чтобы тема была такая творческая, встретиться и поговорить о еврейских писателях, поэтов, художниках, музыкантах. Мне, мне эта тема близка, она мне интересна. Я думаю, можно будет ее подготовить, допустим, я бы сама тоже приняла участие в подготовке. И это хорошо и правильно. И у нас еще много есть партнеров наших, в том числе, допустим, на ТИФ посольство Израиля, которые прекрасно проводят вебинары каждый вечер про писателей еврейских и все остальное. Поэтому мы, вот пользуясь ресурсами друг друга, можем вас и туда направлять, если у нас на данный момент нету того, что вам нужно. Хорошо, Светочка. Спасибо. Спасибо. Девочки, еще. Девочки, пожалуйста. Мариночка, не слышно почему-то. У вас что-то с Марина, Марина Фрейс, да, что-то что у тебя там зажалось. Как нет, не слышно тебя. Прошу. Не слышно. Вообще нет звука. Да. Девочки, что давайте еще... Гомитуры? Давайте пока Марина там наложит свою связь. Давайте все-таки пользоваться нашими чатами, пользоваться нашими связями. Мы очень ждем ваших предложений, чтобы темы шли не от нас, а в основном от вас. То, что нужно вам, не то, что интересно, а то, что нужно вам и вашим женщинам. С сегодняшнего дня мы думаем не только о нас, о руководителях, женских групп, а думаем о тех женщинам, которые стоят за нами. Это новый шаг, это переход на новую зону. Может быть, сегодня эта зона некомфорта, но но она должна стать зоной комфорта и в самое ближайшее время. И мы хотим сказать, что у каждого своя точка сегодняшняя. Кто-то еще находится в той зоне, где обучение, и этих зоны нет, нету такой вот четкой разграниченности. Эти зоны переходят одна к другу, туда-сюда, но мы должны двигаться вперед. И это самое главное, мы должны двигаться двигаться сами вперед и вести за собой женщин. Мы не знаем, сколько мы будем в этом состоянии, в этом положении, а женщину надо помогать. И проект Кеша должен жить. И мы одна большая команда с вами. Спасибо. И это самое главное, да, большая команда. Юля? И давайте вообще эту зону не воспринимать как выход из комфорта. На самом деле, что нас там некомфортного? Это наши женщины, это наши подруги, это наши темы вас никто не бросает, мы остаемся точно так же в платформе Zoom, ждем вас каждую среду, мы будем рассказывать вам интересные вещи и давать новые материалы, и всегда готовы вас поддержать и подставить свое плечо, потому что мы команда. И как вы знаете, каждый наш вебинар мы заканчиваем песней, и... К сожалению, Zoom еще не придумал такую, такую специальную функцию, чтобы мы могли все включить микрофоны и петь одновременно. Это получается не очень хорошо, но выключить микрофоны и подпевать песни дома мы все можем, а поскольку мы команда, поэтому мы сейчас все вместе и споем. Итак. С тобою мы объехали пол света, Но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, Давай передохнем. Перед игрой тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить, команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить, Тебе судьбу мой вершить тебе. Команда, без которой не жить Дрова на стадионах зеленее, А мудрость, словно осень, настает Друг другу мы становимся нежнее Когда борьба, всю ярость не идет Тебе судьбу мы вершить Тебе одной меня судить Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить, Без мне не жить. Тебе судьбу моей решить, Тебе одной меня судить, Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить, Со спортом мы расстанемся не скоро. Но времени унять и не сдержать, Придут чистолюбивые дуплеры, Дай Бог и лучше нашего сыграть, Тебе судьбу мы Тебе одной меня судить, Команда молодости нашей, Команда, без которой мне не жить, Без которой не жить. команда, без которой не жить, Наверность проверяются таланты, Нам есть за что судьбу благодарить, Мы преданы единственной команде команда без которой нам не жить, Тебе без судьбу мою вершить. Тебе одной меня судить. судить. Одной команда и молодости остальную. нашей, Команда без, без которой мне не без жить, без без мне жить. Без Тебе без судьбу мою вершить. Тебе одной меня судить. Без Нашей командой, без которой не жить. <.ões> Монда! И, и, Ээ. и Девочки, на этой песне с домашним заданием прислать интересующие вас темы, прислать те вещи, которых вы хотели бы обучаться, уже были заявки обучаться Зуму, прислать те возможности, ресурсы, которые есть